всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка опять канцелярские товары а более конкретно пришли стирательные резинки производителя mitsubishi подразделение оуни двух цветов это вот черная стирательная резинка и боксинг называется и вторая стирательная резинка Это из pvc материала выполнена пластика пластичного ep60 есть другой типа размер больше но в данном случае пришло два варианта черный вариант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 Вот как видим вариант. Здесь обозначение EP EP60BX. Так, скорее всего, вот такая вот пирательная резинка, она черного цвета. Сами знаете, что при истирании у вас резинка плохого качества превращается из белой в черным. И второй вариант. Белая резиночка SPVC. Тоже обозначение EP просто 60. Пластичная, картонным вкладышем. Вот такие резинки. Давайте сейчас одну настанем. Вот здесь уже началось отклеиваться. Удобно. Удирать. Это вот первая резинка. И давайте откроем белую. Заодно протестируем на этих четырех карандашах хотя конечно нужно тестировать на различной твердости но посмотрим как резинка стирает и вот такая вот резинка тоже Не до конца тут набралась бралась. на резинка Сейчас изобразим что-то и попробуем данный тип резины как они стирают а потом не происходит Итак, я вам продемонстрировал два типа резинок фирмы Mitsubishi подразделения Uni. Это бокси EP60BX и белого цвета PVC также EP60. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Результаты продемонстрировал в данном видео. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок распаковок. До следующего видео. И до свидания.